Oh, oh, Привет, дорогие друзья, и на самом деле это не совсем запланированное видео, точнее вообще не запланированное, потому что я просто покрасила свои волосы хной по рецепту, который я раньше никогда не пробовала, и то, что получилось, вы можете видеть, собственно, на видео о результатах, и вы знаете, у меня такие странные ощущения, странные вообще чувства в этом плане, и сейчас я вам все подробно расскажу. Да, я прошу извинить мой такой помятый вид, но... Все-таки это незапланированное видео. Окей, okay, я решила заварить хну по рецепту, который помог бы мне добиться либо более темного оттенка, либо более темно-красного оттенка. То есть я решила заварить хну на натуральном кофе. Вместо лимона я добавила кефир, который, по идее, придает красный оттенок, насколько я это знаю. Я добавила корицу. Не знаю зачем, но я всегда добавляю корицу, потому что она дает такой, знаете, приятный, медный, очень яркий оттенок. И я добавила миндальное масло, все, что у меня было. Я продержала их ну, около трех часов, обычно я держу, конечно, 4 часа, но и 3 часа мне вполне достаточно. И когда я все смыла, я, во-первых, почему-то еле-еле все это смыла, может быть, из-за кофе, не знаю. Но даже когда я сушила волосы, у меня в были вот эти вот какие-то непонятные комочки, какие-то чешуйки, в общем, непонятно, что это. Вот, в принципе, эффект хорош. Он меня устраивает полностью, то есть я могу ходить с таким цветом совершенно спокойно. Кроме того, корни мои, слава богу, закрасились. У меня было где-то 3 сантиметра просто своих русых волос. Но никакого коричневого или красного прям оттенка, то есть мои волосы, в принципе, как были красно-рыжего цвета, и такими, так скажем, остались. Я могу судить только по корням. Корни у меня получились заметно светлее остальной, так скажем, капный волос. Они получились просто... Такого нежно-рыжего, средне-рыжего оттенка. Вот, поэтому, дорогие друзья, дорогие девчонки, кто заваривал хну на кофе, кто пытался добиться более темного, такого насыщенного оттенка, либо красного оттенка, пожалуйста, делитесь мне в комментариях, пишите мне куда угодно, потому что, ну, хна это на самом деле большое поле для творчества, с ней можно экспериментировать абсолютно по-разному, мне вдруг захотелось, но как такового чего-то вау. В принципе, все то же самое, что у меня есть всегда, только обновленные, более яркое и закрашенные корни. Ура, ура. Так что, друзья, вот такой был у меня маленький эксперимент. Я, кстати, внизу оставлю рецепт, которым я красилась. Оставлю еще. Если вы хотите, вы можете им тоже пользоваться, чтобы получить на голове что-то подобное. Поэтому я желаю вам красивых и здоровых волос. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.